Привет всем народ, с вами, как обычно, Антон. Дети всегда удивляют родителей своей смекалкой и серьезными продуманными фразами с выражениями. Однако на этом их потенциал даже близко не заканчивается. Они уже в малом возрасте при должной подготовке со стороны старших могут делать умопоморачительные трюки на офроуд тачках и с грязью высотой в машинку справляться, и трюки с полетами делать, и быстро гонять. Короче, вы поняли, они всемогущие. И сегодня я вам это докажу. Ну а пока я не начал, проверьте лайк с подпиской на канал и не забудьте о колокольчике. Это сильно помогает в продвижении роликов и позволяет вам первыми узнавать о новых. Сделали? А также не забывайте про конкурс в конце видео на 1000 рублей. И мы начинаем! На этом видео молодой пацан в одиночку справился с довольно непростой, неудобной местностью. Он проехал целое болото из грязи на своем любимом джипе. К нему даже вон собачка сзади подбежала и пыталась отговорить туда ехать, ибо это опасно, он мог застрять. Но парнишка все равно сделал, что хотел, и чувством выполненного долга уехал в закат. Джип, кстати, довольно неплохо выглядел, согласны? Спереди мальчишка прикрепил к машине какую-то игрушку. Сама по себе она хоть и в сером окрасе, но все равно не смотрится тускло и скучно. Короче, видео прикольное. У парнишки большое будущее водителя, если он уже в таком возрасте на таких больших для него тачках справляется со столь непростой дорогой. Ну а это видео уже вообще не поддается никакому моему объяснению. Я, конечно, все понимаю, но этого, как говорится, я не понимаю. Тут совсем юный мальчишка на каком-то самодельном и огромном джипе рассекает по лесу, полному всяких палок, кочек, ямок, неровностей и тому подобного. Мальчишке всего 5 лет, а он уже не боится подниматься на такой машине в горку. Знает, как что-то объехать, чувствует габариты и так далее. То есть, знаете, тут полностью осознанное управление происходит. Вот что я хотел сказать. Такое не часто встретишь. Следующее видео показывает нам, что такое поступательность. Ни один здравый человек не ринулся бы сразу место в каньон, верно? Тем более, если речь идет о машинках и о поездке в болото. Вот и этот совсем маленький человечек в свои годы уже соображает так же. Поэтому он постепенно, шаг за шагом, изучал местность. Сперва тихонько еле заехал в воду и тут же повернул обратно. Потом чуть под большим углом повторил процесс, затем еще разок с новой амплитудой. Но вы поняли, а в конце видео мальчишка и вовсе стоял посередине. Что переднее колесо было едва видно и совсем не боялся. Молодец. Не знаю, как у вас, но у меня Тойота еще давно начала ассоциироваться с чем-то максимально надежным, чем-то неописуемо крутым и мощным. И именно такими были все их машины того времени. Да, сейчас тоже выпускают что-то более или менее приближенное, но все же разница есть. Хотя, судя по этой игрушке, может Тойота перебрались на рынок детских машин? М? Потому что как иначе объяснить столь проходимую тачку под их логотипом? Я не знаю. К тому же за ее рулем так уверенно и спокойно сидит мальчуган, что становится непонятно. Это машина такая крутая, что все за него делает, и он может не волноваться? Или просто юный водитель на уверенности и опыте преодолевает грязную и скользкую дорогу? Напишите, что думаете в комментарии. Я вот лично думаю, что это пацан такой крутой. Вот знаете, порой смотришь на ролик, видишь, как машина переезжает преграду, и у нее колеса наполовину или почти полностью под водой, и думаешь про себя. Ну и что? Наполовину или даже если почти, это все равно не полностью. Никаких проблем же точно не будет. А вот фиг там. И я представляю вашему вниманию наглядный пример. На этом видео застряла тачка, причем со стороны вообще даже близко не показалось бы, что она может застрять. А нифига. Водитель допустил оплошность и на маленькой скорости проехал участок с мокрым песком. В итоге он просел под весом машинки и не дает колесам выбраться. И как только мальчишка не крутил колеса, как только не пытался оттуда выбраться, ничего не помогло. Что вы и правда подумали, что ничего не помогло? наивное <смех> наивные. Конечно же нет. Пацан нашел все-таки вариант, как оттуда выбраться, и благополучно прошел этот левел. А на этом видео мальчишка постарше предыдущих управляется модельным джипом, который выполнили в масштабе 1 к 2. То есть модель уже совсем не детская и не игрушечная. Так оно и есть. В нее установлен мощный двигатель, и она весит приличное количество килограмм. На видео нам показали, как умело и удивительно легко мальчишка справился со столь неподъемной и большой для него машиной. Он заехал в какой-то кювет, понял, что далеко в нем не продвинуться, решил выбираться и забуксовал. Благо он не растерялся и нашел все-таки способ, как оттуда выбраться. Да причем выбраться довольно быстро, за какие-то считанные секунды. Вот что я называю опыт с уверенностью в себе в одном флаконе. Не знаю, как вам, но мне бы безумно хотелось проводить свое свободное время как ребята из этого видео. Они целой семьей выбрались на природу. Папа с двумя сыновьями отправился в пустыню. Каждый из них сел на свой квадрик, и они начали крутить на них вокруг. Малыши ехали впереди, а папа снимал их сзади и наблюдал за тем, чтобы все было окей. Но, как мне кажется, они так уверенно управляют машинками, что вряд ли что-то плохое случится. К тому же тут не было сверхострых углов и глубоких ямок, поэтому все норм. Ставьте лайк, если думаете, что катаетесь на квадриках хуже, чем эти пятилетки. А тут, судя по всему, проходит какое-то соревнование на короткой дистанции. Причем не просто короткой дистанции, а на какой-то водной, что ли, поверхности. Сделали что-то типа болота и отправляют детишек на их собственных машинках через него проезжать. На скорость, само собой. Трудность заключается в том, что поверхность, как я уже сказал, болотистая, и на ней довольно трудно управлять машиной. Важно крепко держать руль, и где надо прибавлять газу, а где надо чуть-чуть его отпускать. Короче, делать так, чтобы получилось, как у этого парнишки. Он даже вон на дыбы чуть со старта не стал. Настолько спешил оказаться первым. Если вы думали, что детям нравится прыгать по лужам в обуви, и это для них является пиком радости, вы глубоко ошибались. Самый кайф, конечно, все еще связан с водой, но заключается совершенно в другом. Куда интереснее и захватывающе будет прокатиться через настоящую речку на самодельном игрушечном джипе. И да, на чем попало, повторить успех вряд ли выйдет. Да и не через каждую речку это получится провернуть. Все-таки проходимость у машинок разная, а о скорости течения реки я вообще молчу. Но тут все сошлось, и две юные и смелые девочки, справившись с управлением, преодолели речку и остались довольны. Уверен, эти эмоции и ощущения останутся с ними навсегда». На очереди у нас мальчишка на своем любимом Форд Рейнджер. С ним он всегда выбирается на природу вместе со своими родителями, чтобы прокатиться по новым, еще более трудным местам. Так на этот раз он гонял по мокрой и скользкой поверхности, образовавшейся после дождя. Из-за такой консистенции земли машину всегда заносила, и управлять ей было тяжело. Но юный гонщик справился с этой задачей. И вот он уже расслабился, как вдруг перед ним появилась новая проблема. Застряло какое-то колесо. Он попросил помощи у папы, что снимал его на камеру, но тот сказал делать все самому. И знаете что? Он сделал. Он сделал все сам. Выбрался и поехал дальше покорять просторы леса, к которые они приехали. Вот это я понимаю, дух и воля к победе. Воу, я конечно все понимаю. Но чтобы ребенок, да еще и в таком юном возрасте, рассекал на баги и делал столь опасные и в то же время крутые трюки? Ват? Посмотрите, как эффектно он пролетел на своей тачке с этого трамплина. Мне кажется, что не каждый взрослый человек осмелится на такой поступок, а он без каких-либо сомнений сиганул и оказался прав. Наверное, офигеть, какие крутые эмоции в этот момент испытывал мальчуган. Давайте еще немного за ним понаблюдаем. Эм, а как описать это видео, я не совсем понимаю. Вернее, нет, даже не как описать видео, а как объяснить то, как пацан выбрался из этой грязи. Ой, немного заспойлерил. Ну короче, тут снова проходят какие-то непонятные мне гонки. Где вообще объявление об их начале найти? И тут пришло время вот этого парня в синей футболке. Он рванул с места, и почти сразу же колеса его внедорожника оказались погрязшими в воде. Но каким-то магическим образом, то ли раскачиваниями тела, то ли другим способом, он начал продвигаться. И даже дошел до финиша. Правда, на этом моменте ролик оборвался. Но судя по последним кадрам и тому, что его колеса были уже на суше, все ок, и он прошел испытание. Вау, а вот это мне реально очень сильно нравится. И с точки зрения картинки, и с точки зрения просто ощущений, которые в тот момент испытывал мальчишка. Ребята отправились на оффроуд прогулку в лес. Зимой. Какое же все-таки это прекрасное и красивейшее время года. Офигеть можно. Каких-то суперсложных или неповторимых трюков с препятствиями тут не было, но оно и не надо. Мальчишка просто ехал по дороге, любовался видами, дышал свежим воздухом живых деревьев вокруг и проезжал через разные ямки с ветками, даже не ощущая их под собой. Вот это я понимаю качественное транспортное средство. Это еще одно соревнование детишек. Здесь каждый приезжал на собственной машинке и регистрировался на преодоление той или иной трассы. Девочка зарегалась на своем единственном и любимом кадиллаке розового цвета. Все как подобает девочке. И судя по теплым овациям, вокруг было много ее знакомых. Потому что такие аплодисменты и поддержку встретишь нечасто. В общем, она самостоятельно прошла 90% трассы, но в самом конце немного застряла. Виной тому низкая подвеска машины. Благо рядом стоял помощник, и он быстренько подтолкнул розовый кадиллак с девчонкой, и они поехали дальше праздновать успешный заезд. Да и вообще виной девочки это не назвать, тут чисто издержки машины. Все вопросы Кона потом адресует своим инженерам из команды. На следующем видео мальчишка гонял по дорогам на своем американском новеньком джипе. На улице то ли растаял снег, то ли наоборот только выпал, но в любом случае не самая мягкая почва. И это сыграло на руку. Машина по такой дороге идеально ездит и справляется со всеми поворотами, скочками и ямками. На каком-то моменте я даже заметил, что мальчишка отпустил руки с руля. Я думал, что мне показалось, но нет, это реально было. Ставьте лайк, если тоже обратили внимание. Пацан вдоволь накрутился на этой площадке и привык к габаритам новой машины. Ждем от них новых видосов с крутыми трюками. А это видео показывает нам, что упорство – это хорошо, но и проигрывать тоже нужно уметь. Мальчишка, полностью заряженный и подготовленный на своем грузовике, вышел на соревнования. Дорога состояла из двух частей. Первая – жесткая грязь, а вторая – мокрая. С первой частью пацан справился и глазом, не моргнув, все было ок. Но вот со второй, мягко говоря, не пошло. Где-то на середине пути колеса просто погрязли в большой луже, и как бы пацан не пытался раскачать машину своим весом, все попытки были тщетны. Но все равно за такую уверенную первую половину я ставлю его заезду большой лайк. Ну а на этом, ребят, я вынужден закончить, а также я не забыл про конкурс на 1000 рублей. Условия все те же, подписка на канал, лайк и креативный комментарий под видео. И все, ты участвуешь! Ну а в прошлом конкурсе победил Тимур Сизаненко. Я с тобой свяжусь в течение суток, и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи, и всем пока!